Вот она. О, какой красавец. Зацените. True Gaming. Как вы уже догадались, внутри находится ноутбук. Я пока что его еще не распаковывал, но я уже прочитал его спеки. Это самый новый ноутбук от MSI, чтобы вы понимали. И мне уже прям на самом деле не терпится его открыть. Тем более, что это будет первый обзор в России на эту модель. Честно говоря, немного волнуюсь, потому что ноутбук реально интересный. Итак, эта модель называется MSI Raider, конкретно серия GE77HX. При этом коробка-то у него не маленькая, но что самое интересное, в комплектации, по сути, да, вот так мы поднимаем, есть только инструкция. И вот такой, ни хрена себе, ну слушайте, тут реально чувствуется мощь в этом блоке питания. Зацените, какой здоровый. И вот такая громадина у нас на... 329 ватт. Ну и тут у нас еще, я так понимаю, остается кабель для розетки. Итак, во-первых, ноутбук не маленький, он на 17 дюймов, и как вы можете обратить внимание, тут присутствует дизайн. И, честно говоря, у нас уже давненько с вами не было ноутбуков, чтобы вот не просто крышка, да, была алюминиевая, там, минимализм, все такое. Тут прям игровой дизайн, выглядит красиво, и я вот, честно говоря, люблю, когда вот всякие разные линии есть, ноутбуков, изгибы и так далее. Логотип, кстати, тоже сделан интересно, он такой, как будто бы типа трехмерный, да, как арна, и на самом деле довольно красиво бликует на солнце, не знаю. Вот так видно. Ну, вроде вроде видно. Вот с такого ракурса, по крайней мере, точно видно. Такой, знаете, больше похож логотип, как будто бы герб какой-то такой благородный. В первую очередь я бы сказал то, что это ноутбук игровой. Мы даже на коробке с вами видели надпись, да, True Gaming. Но в компании говорят иначе. Это ноутбук Meta -ready, То есть он готов для метавселенных. И на самом деле, мне кажется, что это будет тенденция, в принципе, в ближайших лет, чтобы вот погружаться в мета А раз так, значит ноутбук должен быть максимально готов к такому путешествию по виртуальным пространствам. Собственно говоря, предлагаю протестировать. Насколько он готов, и начнем с разъемов. Кстати, тряпочка с клавиатуры здесь не просто декоративная, это еще и салфетка для протирки экрана, что, кстати, довольно удобно. Итак, смотрим разъемы. Слева у нас есть USB-A, USB-C с поддержкой DisplayPort, а также мини-джек идет здесь. С обратной стороны тут тоже есть разъемы. Это USB-C, подключение к интернету проводное и полноценный HDMI, а также разъем для зарядки. Ну а с правой стороны у нас еще две полноценных USB-шки, и, господи, Тут, тут, тут даже я офигел. А что, так можно было, что ли? Чтобы вот без переходников? Стоп, стоп, стоп, погодите. Это что, реально? Чтобы вы понимали, большинство современных ноутбуков, да, сейчас имеют разъем USB-C. И даже обычную USB-шки вернули для нашего удобства. Этим, в принципе, никого не удивить. Но здесь есть полноценный разъем для карточек sd чтобы вот без переходника ее использовать. Мне кажется, я такое в последний раз видел в ноутбуках, ну типа там четырех или пятилетней давности. Я думал, что про этот разъем все уже забыли, но на самом деле это один из самых популярных разъемов, которым, ну, лично я пользуюсь и многие фотографы, например. И для этого, как правило, покупается переходник. Вот такая штуковина, да, втыкается в USB-C, ну, классический переходник, да, на самые популярные разъемы. Но я вот что вам скажу. Это на самом деле безумно неудобно. И неужели хоть кто-то додумался добавить в ноутбук полноценный SD-порт? Блин... Я просто готов этому аплодировать. На самом деле, для меня это уже, считай, киллер фича, но не будем на этом останавливаться, давайте пойдем дальше. Как я уже говорил, это ноутбук на 17,3 дюйма с разрешением QHD, при этом есть две версии. Конкретно здесь у нас экран на 240 Гц, что уже считается выше среднего для своего ценового диапазона. При этом, насколько я помню, это первый ноутбук на моей памяти, чтобы была и OLED-матрица, и еще 240 Гц в придачу. Ну то есть это прям супер крутой экран, при этом есть еще и другая версия, она правда с разрешением Full HD, но зато там целых 360 Гц, так что просто имейте в виду, что есть еще и другие версии. Так как это самый новый ноутбук компании MSI, то было бы странно использовать здесь железо из предыдущего поколения, поэтому тут внутри самая новая серия процессоров Intel, Intel HX с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Итого 16 ядер, что на 2 ядра больше, чем в предыдущем поколении H, что дает практически двухкратный прирост к производительности. Я думаю, что тут комментарий просто излишний. Мы обязательно на этом ноутбуке поиграем, но чуть позже. Также тут 32 гигабайта памяти DDR5 с возможностью расширения до 64. А еще тут диск на целых 2 терабайта. И, честно говоря, я даже не представляю, чем можно забить такое огромное пространство. Но тут явно должно хватить каждому. При этом шустрая тут не только память, но и беспроводные подключения. Тут стоит современный модуль Wi-Fi 6E и быстрый модуль Bluetooth 5.2. Ну и, конечно же, для метавселенных необходима видеокарта. И здесь также все заряжено. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков на 8 гигабайт. Ну, короче, вот такая тут получается начинка. Вроде бы я ничего не забыл. Ах, да! Подсветка же еще! Какие метавселенные без подсветки? Все же должно быть по красоте, в 2K22 году живем в конце концов. Подсветок тут целых две, одна спереди, кстати довольно нетипичная, выглядит довольно красиво, эта подсветка освещает у нас основание ноутбука, плюс ее видно немного сверху, а вторая подсветка здесь освещает клавиатуру, и она тут с полной регулировкой, то есть можно какой-нибудь эффект, например, включить, да, либо отдельные клавиши подсветить, и это, кстати, тоже редко встречается. Как правило, в ноутбуках просто вся клавиатура регулируется, а тут можно прям вот хоть отдельную клавишу, да, и, соответственно, таким образом каждый может подстроить ноутбук под себя. И это круто. Но все-таки давайте вернемся к метавселенной Когда я говорю то, что ноутбук сделан специально для этого, я имею в виду то, что он должен соответствовать всем современным трендам. Будь то даже эти NFT многострадальные, да, с которыми мы толком еще особо не разобрались, а они, между прочим, бывают вот как простые, да, так и какие-то сложные бывают прям визуализации, для создания которых нужно много мощностей. И все они, как вы поняли, в этом ноутбуке присутствуют. Для того, чтобы отстроить какую-то сцену в 3D или, например, изучить виртуальный мир, в котором много реалистичных деталей, да, в том числе подсветка, там, ретрейсинг и все такое, вот именно для этого тут и стоит мощная видеокарта и новый мощнейший процессор от Intel. Весь этот набор, которым обладает этот ноутбук, он подходит как для создания чего-то нового в мета, так и для покорения уже созданных виртуальных пространств. И вот это круто. Другими словами, хотите вы этого или нет, но именно вот так выглядит современное цифровое будущее. А подобные мощные ноутбуки – это способ их освоения. Кстати, немного поиграв, я обратил внимание вот на что. А ноутбук-то? не греется. Да, он, конечно, немного шумит, ну, а как иначе? Но зато процессор практически не нагревается. Здесь внутри стоит новая система охлаждения Cooler Boost 5. И это не просто, там, знаете, улучшили кулер добавили термотрубки. Это, конечно, все да. Здесь есть новая фишка. Она называется тепло... термопрокладка с фазовым переходом. Ну, это, знаете, короче, если простые слова... Ну, как, как в терминаторе. Ну, вы все видели. В качестве охлаждения тут используется металл, но но не жидкий. Точнее, не просто жидкий. Тут пошли немножко дальше. Для охлаждения используется сплав Индия, Висмута и Олова. Теплопроводность такого соединения в 5 раз выше, чем у термопасты. Плюс при комнатной температуре сплав становится твердым, а при нагреве до 58 градусов становится жидким, заполняя пространство всех 7 теплотрубок, повышая производительность системы до 10%. Не зря же я сказал, что как в терминаторе прям тут и твердое оно может быть, и жидкое тоже. Звучит, знаете ли, мощно. Сразу видно, что инженеры не просто там лопасти добавили да, в кулеры, а тут реально подзаморочились и увеличили энергоэффективность. Инженерам, которые это делали... Респект, на самом деле не часто такое встречается, обычно реально просто маркетинговый ход, что стало чуть-чуть лучше, мы там лопасти добавили, там что-то чуть мощнее, нет, тут вообще все по-другому. При этом ноутбук получился, ну не сказать, что прям тяжелый, при том, что внутри умудрились расположить максимально возможную емкость аккумулятора, 99,9 ватт часов Цифра на самом деле довольно интересная, почему бы не сделать больше, никто же ведь не запрещает, да, ну кроме авиакомпании. Дело в том, что 99,9 ватт часов это максимально допустимая емкость аккумулятора для того, чтобы ноутбук можно было взять с собой на борт самолета. И согласитесь, было бы глупо иметь такую мощную рабочую станцию и не иметь возможности с ней летать по миру. Да, это как минимум было бы обидно, наверное. Итого, друзья, лично я считаю то, что это прям отличный вариант для современных, например, блогеров. Лично я бы перешел со своего мобука на этот. банальный из-за того, что тут есть разъем SD, это безумно удобная штука. В принципе, для всех, кто любит работать с медиа. Фотографы, видеографы, блогеры, да кто угодно. Также тут мощная видеокарта, подсветка, 32 гигабайта памяти. Я думаю, вы уже поняли, киберспорт, это наше все. Тем более, что скоро еще International, да? Пишите в комментарии, как думаете, кто победит? За кого болеете? Ну и даже просто, если на повседнев, то почему бы и нет? Ноутбук выглядит красиво, к тому же, что внутри диск на целых 2 терабайта, чтобы заполнить его сериалами, играми, да и всем чем угодно на самом деле. Как я уже говорил в начале, друзья, ноутбук действительно получился интересный. Плюс это был самый первый обзор в России на эту модель. Еще раз напомню, это самая последняя модель игрового ноутбука от MSI, ссылку я конечно же оставлю в описании, там же сможете ознакомиться с ценой, потому что в зависимости от конфигурации, да, комплектации дисплея, разные процессоры, цена также будет меняться, Но ну и если вдруг я что-то забыл упомянуть, что для вас важно, все также вы сможете найти по ссылке, она в описании обязательно переходите но я все-таки реально, наверное, перейду на этот ноутбук, потому что вот это вот с переходниками, вот эта постоянная возня, честно говоря, она у меня уже вот здесь. Тут много USB-шек, есть USB Type-C, проводной интернет. А что еще нужно-то? Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Также в описании к видео, помимо ссылки на ноутбук, вы найдете еще и ссылки на мои другие социальные сети. Может вам удобно смотреть видео, например, в Дзене. Туда я их теперь тоже публикую, так что обязательно подписывайтесь. Ну а я с вами, друзья, на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. До скорого.